Сегодня прекрасный день. 1 сентября День знаний. Я вижу, что вы очень хорошо отдохнули и готовы в бой. Поступая в ряды обучающихся московского среднего специального училища Олимпийского резерва номер один, торжественно клянусь быть достойным воспитанником нашего училища, честно трудиться, посовестно относиться к своим обязанностям. Словом, ни делом, ни помыслом, ни уронить чести училища, высоко нести гордое звание российского спортсмена. Клянусь, клянусь, клянусь! 1 сентября это такое праздничное настроение происходит с нами, мы встречаемся со своими одноклассниками, встречаемся со своими учителями, дарим им цветы, подарки, они радуются, что нас видят. В моих планах, естественно, закончить, короче, учебу на красный диплом, и, а в плане спорта выполнить мастера спорта и на всех соревнованиях, которые я буду ездить, приезжать с призами, ну и хотелось бы с победами. Терпение, усидчивость, внимательность, старания и стать всем отличниками. В учебе, ну и в спорте мы победили. Все хорошо, все прикольно, все делают для нас. Самый мой любимый урок в школе русский язык. Хотелось бы познакомиться со всеми ребятами, подружиться с кем-нибудь. Я хочу стать э, чемпионкой. Хочется сказать, что сегодня, наконец-таки, спустя два года ковидных ограничений, мы смогли провести действительно классную, достойную линейку для наших воспитанников в очном формате, на которой присутствовали как ребята младших классов, так и старшекурсники. Два класса мы ввели в эксплуатацию учебных, и, наконец, ребят мы смогли... Расселить, скажем так, по классам. Теперь каждый будет э, группа, каждая заниматься в отдельном учебном помещении. Хочется за дел делать еще более и более высоким, не останавливаться на достигнутом, получать больше золотых медалей, больше дипломов с отличием и больше выпускников, которые представляют нас достойно на внутрироссийских и мировых аренах и на различном уровне работы. Первый всегда первый, и мы в этом году сделаем все от нас зависящее и не чтобы мы были и оставались номером один.